Добрый день, дорогие друзья, уважаемые коллеги и, конечно же, участники Formlabs Club, для которых сегодня мы, компания iGo3D, проводим розыгрыш картриджа для 3D-принтера Formlabs Form2 – Gray Resin. Каждому участнику Formlabs Club мы прислали уникальный идентификатор, и выбирать победителя нашего розыгрыша мы будем при помощи генератора случайных чисел. Ну что же, начинаем розыгрыш Gray Resin для 3D-принтера Formlabs Form2. В нашем розыгрыше участвуют 30 человек. Вбиваем от 1 до 30. Готовы. И победителем розыгрыша становится номер 17. Денис, мы вас поздравляем. Вы стали счастливым обладателем Gray Resin для 3D принтера Formlabs Form 2. В скором времени мы обязательно с вами свяжемся. Ну а мы хотим напомнить, что в розыгрыше Formlabs Club могут принять участие только зарегистрированные пользователи с настоящим серийным номером вашего 3D принтера. Розыгрыш для участников Formlabs Club мы, компания iGo3D, будем проводить каждый месяц. Успейте зарегистрироваться, и, возможно, в следующий раз именно вы станете победителем. Спасибо, что были с нами. Хорошего вам дня!